Добрый день, меня зовут Лия, я представитель компании Гарант Успеха. Пришла на курсы, чтобы повысить знания своей в области СММ и продвинуть наш проект. На курсы, на курсы мне очень понравились, потому что я приобрела бесценные знания, разобралась в в таких социальных сетях, как ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, потому что, например, раньше я не думала, что такие сети, как, например, ВКонтакте, Одноклассники могут быть очень важными, с которыми может быть большой приход людей. Мы больше всего приходили на Инстаграм, а с помощью этих курсов мы поняли, что как бы нужно Нужно набирать не только с Инстаграма. Большое спасибо хочу сказать именно спикеру нашему Сергею за обратную связь, что всегда во время всех курсов всего курса поддерживал обратную связь, ну и защиту, защиту диплома, дал бесценные советы. Спасибо большое, Викон.